Не смотри там на часы, не смотри на цифры и беги. А, друзья, раз в неделю все-таки одежду надо постирать? <свят> да, наверное, уже была учеба ради учебы, уже не в кайф. И уже начала работать именно в одежной сфере. И как раз таки вернулась к истокам, вернулась к китайскому языку. Вы все могли себе позволить такой свет, <свят> то мы бы жили бы в другой стране. <свят> Я ушла сначала не в одежду, а в мебель. Сейчас все девчонки погромче сделали такие, так, что у нас там... Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками Московского городского. Сегодня в гостях Анастасия Ланкина, выпускница и я. 2018 или 2019 -го года? <Слышко> а <Слышко> а сложно вспомнить. Мне кажется, 2019. -го. А мне кажется, 2018. -го. Вот мы и узнаем <Слышко> по ходу записи. В каком году Настя выпустилась. Настя, привет. Расскажи, привет. чем ты занимаешься прямо сейчас? прямо сейчас, но ну, в данный момент сижу здесь, именно с вами, в этот записываю подкаст. Если говорить о какой-то жизненной деятельности, работе, я э, работаю байером в компании э, Lime, это бренд женской одежды, который сейчас стремительно развивается. Сейчас все девчонки погромче сделали такие, так, что у нас там с Лаймом? Э, все отлично, все хорошо, работы много, э, и мне это нравится. Чем занимается байер? Я, um, я знаю английский язык немножко, поэтому я как-то вроде goodbye, могу перевести, Да, новцы. это глагол покупать. Goodbye. Goodbye. Ну да. Мы занимаемся так как лайм сам отшивает одежду. Соответственно, байер контролирует не только закупку, он еще контролирует свою команду, которая работает над продуктом. У каждого байера там свой продукт, у меня, например, платье. И э, есть команда, там, дизайнеры, конструктора, технологи, которые uh -huh. создают что-то. А после этого, да, да какой-то Я да. уже все про платье начал думать. Про платье. Платье вообще шикарное, красивое. Девочки, приходите, мы стараемся. Для вас. Внизу появится плашечка. Да, ссылочка там. А где отшивается все? Ну, в Китае по большей а как части. А вообще все это происходит? То есть, есть же какие-то тренды в моде, да? Вот есть какая-то модная там линия, цвета появляются. Да, да, да. И байер, это... по сути, должен за этим следить. Ну, байер, да, и дизайнеры тоже следят за этим, создают какую-то концепцию на будущий сезон. Соответственно, это все планируется намного раньше, чем заходят в магазины. И... и вот они все отрисовали, это к тебе попадает, да? Ну, да, отрисовали, там сконструировали, разложили на лекало. Это приходит ко мне, вот как платье там. И мне нужно выбрать, у кого я буду это шить, там, у кого я буду закупать, у кого лучшая цена, торговать там, э, с кем yeah, yeah, yeah. мне понравится больше качество. И уже с этого момента довести до момента, когда это все приедет в магазин. Но ты не занимаешься документацией, закупками, вот этим всем. Ты как бы занимаешься содержанием. Нет, документами тоже занимаюсь, но договоры вот это все нет договоры нет больше Слава от... Богу. да это как бы хорошо но все равно э, такой рутинной работы достаточно много все-таки много каких-то корректировок приходит от дизайнеров там мне нравится модель не нравится посадка это тоже ты обсуждаешь как это будет действовать на цену как влиять будет и нужно как бы не вылезти из рамок бюджета при этом э, сохранить э, вот эту красоту то, что мы хотим создать для наших девушек-покупательниц. Вот. И здесь нужно как-то искать компромиссы. А вот есть mm. такой известный треугольник, когда говорят про услуги. Треугольник дешево, быстро и качественно. Вот если ты выбирала бы два, что бы ты выбрала? Все uh... три нельзя выбрать. Можно только выбрать два. Дешево, быстро, качественно. Ну, вот сейчас мне кажется, я больше была бы за качество и за скорость, потому что... Но так как мы на рынке, можно сказать, одни большие такие сейчас на русском рынке, поэтому хочется это все быстрее привести и при этом качественно. А, по цене, на самом деле, можно где-то там договориться, уступить, но все равно, на самом деле, если продукт нравится, если он модный и классный, да, я там, ну, читаю периодически какие-то комментарии в пабликах, пишет, о, это слишком дорого, кто это купит, а потом захожу, там, смотрю продажи, и это покупают, потому что нравится, uh -huh. вот. Ну, давай раскроем главный секрет для всех девчонок, особенно, учитывая, что ты платьями занимаешься, то есть за тобой только платье. Скоро весна, скоро лето, а вот что будет модно весна-лето 23 года? Так, что будет модно? Ну, всякие юбки-баллоны такие, светлые тона. Mm -hmm. Извиняюсь. Я тоже За юбки, за юбки Да, За юбки, за платья. Такие воздушные, светлые. Будет бахрома. Mm -hmm. Модная. Такое яркое что-то. Летящее. Ну, цвета, надеюсь... Цвета светлые. Ну, что-то светлое, немножко, да, с краплениями яркого. А есть какой-то главный цвет 23-го года, вот, который пытаются сейчас уловить, или уже уловили? Ну... Пока что я не могу выделить какой-то вот один цвет. А вообще, если смотреть вот то, что продается прям супер топ это черный. Он всегда и летом, и зимой, и весной черный цвет все его любят. Uh -huh. И как-то у нас периодически бывают там споры. Давайте не будем еще одно. Черное добавлять. Давайте что-нибудь яркое, потом. Есть же мужские отделы, там пусть черные висит, потом, ну, там. Кстати, да, да. Ты, ты знаешь, почему-то получается, что вот есть мужской отдел, есть женский. О, в лайме есть же, да, мужско-женский? Мужской пока что нет. Нет, да. Ну и не mm -hmm. будем это обсуждать, Зачем нам это надо, раз мужского нет. Но странно получается, что мужские отделы, они все-таки темные. Темные, мало яркий Мне кажется, бежжие там тоже бывает, нет? Но ну, вообще есть вот у, у профессионалов ты же работаешь профессионально в этой сфере да производства одежды есть такая установка что типа мужикам нужно меньше ассортимент меньше цветов они так носят не глядя что они надевают а у девчонкам нужен ассортимент побольше но ну, это всегда так то есть, смотришь в да, магазин я да согласна, а как да. так С чего? Но, кто это придумал не могу сказать кто это придумал потому что если смотреть вот на те же самые показы мод то что как раз вот было недавно в Париже мужская неделя моды там, ну, по цветам я бы сказала, что все достаточно сдержано, Но формы, там мальчиков и в юбке одели, как это всегда uh -huh. бывает на показах мод. Вот. а ну, в обычную жизнь переходит, видимо, практичность. И то, что парни действительно не всегда заморачиваются на тему моды, им главное, там, чтобы можно было каждый день носить. А и, девчонки и не снимать, да. и не стирать. Ну нет, это да, конечно. Нет, стирать надо а, друзья, стирать, раз в неделю да. все-таки одежду надо стирать, а там уже ух. А, Но ну это как это, я вспомнил сцену из фильма, помнишь, «Дьявол носит Прада, знаменитая сцена, когда про цвет там возникла идея и вот это, это сколько раз ты смотрел? Я фильм? смотрела, конечно, вы, да. да ну, ну, Раза три наверное, четыре <laughs> точки. Когда, когда там возникла дискуссия об этом о каком-то цвете и вот эта вот практиканка главная героиня говорит, ну уж как красный. И объяснили, какая разница, что сейчас вот этот цвет появится там, да, потом он пойдет, пойдет, пойдет, пойдет. Вы все его в магазинах будете покупать. Да, да, да. На самом деле так и бывает. Иногда приходит какая-то идея суперсрочно, там супер модно, нам это спускают сверху. Вот, девочки, делайте. И там у нас очень сжатые сроки, нужно придумать, у кого мы будем это реализовывать и быстро все произвести, при этом, чтобы по хорошей цене. Да, мода очень влияет на то, что. А будет вообще, в вот весна лето коллекция уже запущена в производство. Она да? уже заходит она... в магазины. Она, она, уже в магазины отшита, заходит, да. она уже отшита. Я очень часто хожу в магазины. Ну, меня спасает только то, что я не хожу в женские отделы, поэтому. Так, расскажи, как произошло так, что ты училась в и я. Расскажи, на кого ты училась, и как ты стала байером в магазине женской одежды? Как я пришла в. И я. Ну, вообще, это была как бы рекомендация с со стороны близких к се... ну, как к моей семье друзей, потому что они тоже учились в МГПУ. И мы были наслышаны с родителями, что это хороший университет. Mm -hmm. И я а пошла на курс. Да. А кто учился? Ну, моя как бы тетя училась здесь на логопеда. Еще одна наша знакомая тоже в семье училась, тоже в этой сфере филологии и работала тоже в МГПУ mm -hmm. потом. Вот, и в общем я решила пойти на курсы, на курс английского, вы и я, и мне там так понравилось. И там я, кстати, с Юли Кривцовой познакомилась на этих курсах. Юлечка. Юля, да. привет. Мы скинем ссылку, прям потаем коду на чтобы она точно посмотрела. Вот, и... Как-то не было никаких э, сомнений, что я поступлю куда-то еще. Но я подала как бы документы, но изначально решила, что мне нравится вы и я. Выбирала только между языками. Думала, французский, ну или китайский. Ну, ты какой-нибудь как из них знала хоть чуть-чуть? Чуть-чуть а, французский знала, китайский не знала. Поэтому... Было достаточно интересно попробовать и решила пойти на китайский. Ну, ты такой серьезный, видимо, человек, волевой раз, не знаю, ну, пойти на китайский язык с нуля, это прям... Ну, мне кажется, у нас большинство было таких, вот, и как-то не было страха, и все получилось, с первых, там, курсов мне зашло, уже через год я поехала на стажировку, на полгода в Тайвань, mm -hmm. на Тайвань, точнее, Тайвань это остров. Вот. А после э, на стажировку в Шанхай на год ездила. Две стажировки было? Да. Класс. Ну, как-то так получилось, что действительно нравилось. А, после... ну Мне кажется, последний год достаточно был сложный. И написание там, курсовой работы. И как-то <класс> многие ребята... Кто-то закончил раньше, кто не ездил на стажировке, Кто-то уже работал. А я исправно ходила на пары. И была там, ну, у нас, может быть, два 3 человека было. Вот. И это было достаточно сложно за всех отвечать, тянуть группу. Вот. Это так называется. Ну да. Вот. И параллельно я работала тоже с китайцами. Работала за деньги уже. Да, да, да. какой работой можно заниматься, обучаясь на китайском языке? Ну, вообще, как бы стандартное это преподавание, репетиторство. Я преподавала, не скажу, что мне прям понравилось, что это было мое. Поэтому я решила попробовать что-то другое, но тоже с китайским языком. Ушла в менеджерство, в китайскую компанию, но мы договорились, что я там как ассистент, пока я доучиваюсь, чтобы было время учиться, писать курсовую работу исправно, да ходить думал, на пары. Да-да-да. Вот. И э, после у меня на какое-то время, вот китайскому языку было, мне кажется, отвращение. Я вот когда защитила гос, сдала курсовую, мне не хотелось э, уже ехать в Китай магистратуру, и я поступила в Москве. Mm, в у тебя был план поехать да. в Китай в магистратуру, да, да? Да, Я об этом думала. Мои одногруппники э, поступили удачно, но я как-то сомневалась, а потом пандемия началась uh -huh. вот и уже как бы не было вариантов поэтому я дальше училась в Москве э -э, училась на менеджерской специальности и после этого как раз ну специальность была связана с работой в ритейле с продажами и получается диссертацию нужно было писать вот на такую какую-то смежную тему которая связана с менеджерством руководством компаний, э -э, вот. Но я ушла сначала не в одежду, а в мебель. Вот, и работала. Ну, тоже в закупках, угу. тоже с поставщиками, но не с китайскими. Вот. а потом в какой-то момент поняла то, что мне вроде бы и нравится, уже как бы диссертация написана, все отлично сдано, и можно подумать о том, что мне действительно близко. Я всегда любила моду, наряжаться, но мне кажется, многие девочки это любят. Вот. И... В мебель не нарядишься, конечно Да, мебель ты так, конечно. Ну немножко... ты специалист мебели, я так понимаю еще. Ну, ну как немножко... как, Разбираешься. Чуть-чуть. можешь посмотреть на диван, сказать, вот, вот посмотри на наш диван, как он. Его никто не видит, поэтому можно сказать, что ага. классный диван или наоборот. Ну, ну... неплохой диван. Неплохой? Но я, правда, больше по коврам и свету была. Так, ну, здесь вот. я тебе ничего не помогу. Может быть, здесь где-то есть ковер. Свет я... вот у вас неплохой, неоновые такие. Ну, такой бы, конечно, домой бы, если бы все могли себе позволить такой свет, то мы бы жили бы в другой стране, так? Да, вот. И поняла то, что работу в целом я неплохо, разбираюсь уже, но вот именно сфера меня не вдохновляет, нет какого-то драйва, не хочется там задерживаться на работе, как-то дальше продвигаться. Начала искать куда бы. Пойти. И вот удачно наткнулась на вакансию, прошла собеседование и уже начала работать именно в одежной сфере. И как раз таки вернулась к истокам, вернулась к китайскому языку. Угу. Вот. Ну то есть как, у тебя вот так получилось. Я думал, что ты сразу запланировал, что вот я пойду работать, значит, вот туда, в маркетинг, да, там международные отношения, там понадобится китайский... Английский, потому что Китай — это фабрики, очевидно, да, изготовление одежды, и тут как будто Такие мысли, конечно, были, да, то, что Китай, что-то с производством там, с фабриками, но, если честно, мне кажется, когда выходишь после бакалавриата с такой достаточно филологической специальностью, ты вообще не понимаешь, кто ты. Ты вроде бы и не переводчик, потому что тебе не дали там корочка, что ты переводчик, и вроде бы и не преподаватель, а ты вот что-то между, ты знаешь язык, но хочется такой вот, чтобы еще было, ну, был какой-то навык. Поэтому я рекомендую тем, кто занимается, ну, учится на бакалавриате, связанном с языком, пойти ну, искать себя параллельно в работе, может быть, уже, где ты будешь получать реальные навыки, работать с какими-то проектами, что тебе интересно. И туда как раз-таки... Применять язык. Вот а это. не переводчик, потому что, ну, грубо говоря, это другая профессия, и не а... хватало как бы ну, скорости, там же нужны тоже обладают. Нет, ну как да, бы вот в целом ты можешь пойти переводить, если ты там параллельно практиковал это, но не знаю, меня это не заинтересовало. То есть, у нас были те, кто пошел там на выставки просто вот переводчиком. Но параллельно у нас вот было востоковедение, получается, и э, лингвистика как-то вот, не помню полное название специальности, как раз-таки там учили прям переводчиков-переводчиков. И у них в дипломе было написано переводчик. Ну, это перевод и да, да, да, да. Ну вот, вот что-то, да. Угу. Вот. Получается, востоковед, ты такой, вроде бы, и историю немножко знаешь, и литературу немножко знаешь, и язык у тебя, и. Как, как будто бы больше преподаватель, -то, а не переводчик. Угу. Вот. Но ну, ты училась добросовестно, как я понял, на все пятерки. Ну, нет. Не на все пятерки, но не добросовестно. Не на все пятерки, но добросовестно. У меня, правда, <coughs> по японскому языку еще и тройка. был? Да. И английский еще помню. И английский был, да. Но японский это как бы так, язык <coughs> со звездочкой. Да, да, если да. Если сложится. Если сложится. Но ну, там как, получается, если... Ты учил сначала японский, потом взял китайский. Тебе хорошо идет китайский. Если mm -hmm. ты учил китайский, тебе потом, если повезет, хорошо зайдет японский. Если не повезет, то... А ну, какая как взаимосвязь вот. между китайским и японским в этом плане? А, Там же какая то ну, историческая взаимосвязь. Ну, историческая взаимосвязь, но не сказать, что эти языки вообще как бы близки. Они из разных языковых э, групп. И в японском есть иероглифы, которые похожие на то, что используется в китайском. Но они угу. такие как бы из традиционного китайского, старого китайского языка. И когда мозг уже научился читать, говорить там по-китайски, ты читаешь это по-китайски, а нужно по-японски. И у тебя мозг уже в обратную сторону не работает. А тут еще и вот. надо по-русски как-то общаться. Да, еще по и по-английски, и угу. уже не складывается картинка. Окей. Okay. Ну вот просто у меня какая мысль в голове, когда ты рассказывала, что ты тащила всю группу, есть такая история, да, синдром отличника уже есть, когда учишься в университете и в какой-то момент ты... Это может быть связано еще со школьным этапом, когда человек mm -hmm. учится на все пятерки, и ты приходишь в университет, и у тебя цель а, в голове такая. А если на тобой еще какое-то давление есть, там, дома, преподав... no, и преподаватель, и ты вдруг начинаешь... Да. Учеба становится ради учебы, то есть ты забываешь, для чего то вообще да, учишься. Да, да, да. Мне Надо... кажется, у меня вот такое было как раз-таки на последних вот, месяцах, четвертого там, ну это у меня был, получается, пятый курс, потому что я год еще в Китае была. Да, наверное, уже была учеба ради учебы, уже не в кайф, потому что там был там политический перевод, и ты просто всю ночь... Политический? И, да, политперевод, да. И это уже не в кайф. Политический ты... перевод это про что? Ну, это... Конституцию переводить? Ну, что-то типа того, да, а, что-то -то типа того. Тексты. Законы, такие тексты, э, таким именно сухим языком, которые новости пишут, угу. и ты вот переводишь. Вот как э, на разных э, мероприятиях официальных есть переводчики, вот угу. ты что-то такое угу. исполняешь, пытаешься. И ну уже как будто нет жизни в языке, потому что язык... Мне mm -hmm. кажется, хочется использовать больше такой современный. Если ты идешь в переводческую деятельность не такую официальную, то там немножко другое нужно. Mm -hmm. У тебя было две стажировки? Да. С какими главными инсайтами ты вернулась в Москву после стажировки? То есть ты учила китайский, учила, mm -hmm. учила, учила. Ты, у тебя была одна картина мира, но ты уехала туда, там пожила, поразговаривала, поучилась там, вернулась и поняла, что вау. То есть вот что -то, что, какие инсайты главные? Хм, интересно даже как-то вот просто ну, как в Ярославль съездить или все-таки как бы ты приехал ты а это вот так оказывается я не знал а я и не думала может про китайцев про самих да, про жителей про... ну тайвань это вообще отдельная история да да да ну в целом да ты я как бы окунаешься в реальную жизнь в языковую среду вот после тайваня я тогда как бы на втором курсе только была еще достаточно молодая, <смех> вот, и ты сразу тебя бросают туда, и нужно решать какие-то вопросы, разговаривать на языке. Это достаточно бывает сложно, потому что китайский язык там очень важна, тональность, и тебя не сразу понимают, то есть у тебя очень сильный акцент. Но, наверное, главный инсайт — это то, что когда ты находишься в языковой среде, ты особо можешь не прилагать усилий, у тебя язык все равно будет прогрессировать. Но ну, это до какого-то уровня, конечно. Ты там uh -huh. э, на слух больше воспринимаешь, у тебя... Э, но ну, бывает такое, то, что мы там забирали доставку, по телефону тебе звонит китаец, ты отвечаешь, у тебя уже хороший такой акцент, выходишь ты, европейка, и он такой, о, ты не китаянка. Mm. <laughs> вот. Это было, конечно, прикольно. И когда ты возвращаешься, если ты не практикуешь в такой же степени язык, то ты откатываешься назад. Очень быстро откатываешься. Вот. Это, наверное, да, было самое классное в стажировке. А на Тайване там же другой какой-то диалект, как на Тайваковом а, Китае ну, или нет? А, диалект там в целом, ну, во всем Китае используется один такой... А, как бы установлены китайские, да, в разных провинциях разные диалекты, но отличается тем, что на Тайване используют традиционные иероглифы, а на материковом Китае упрощенные. То есть, когда ты пишешь или читаешь, там немножко по-другому выглядит сам иероглиф. Как вообще можно выучить иероглифы? Расскажи нам. Вот кажется, что, когда, ты, когда ты вообще не в теме, и ты смотришь на иероглиф, ты думаешь, господи, как люди могут это выучить? Это же ну, настолько непривычно для вот, ну, европейского взгляда. Для... Да, это непривычно, но первые там, два года ты пишешь. И вот за счет того, что ты очень много пишешь прописи, прям у тебя один иероглиф может быть прописан на поллиста, и у тебя получается как зрительная память работает, так и, вот, не знаю, как это... Память какая, когда ты пишешь тоже. Э, моторная Ну вот, вроде. да, да, mm. она тоже, получается, ну, еще ты можешь, естественно, это произносить или слушать. И когда у тебя как бы все в комплекте задействовано, тогда оно откладывается быстрее. И потом ты уже, ну, как-то, не знаю, на автомате это идет. Сейчас будет серия дурацких вопросов от человека, кто вообще ничего не понимает. В а иероглиф — это ведь не то же самое, что буква «А» в русском алфавите. Это же разные, да, соотношения? Иероглиф — это слог. То есть там может быть две буквы. Угу. Ну, например, слово «мама» — оно состоит из двух иероглифов. То есть два слога «ма». Они одинаково, наверное, Они складываются. Пишут да, одинаково. они одинаково пишутся. Идеальная да. картина. Ну, это идеальное да, слово. А так одно слово может состоять там от двух до там, множества иероглифов. Соответственно, комбинация букв, она дает разную картинку иероглифа, да, визуально? Да, да, да. Ну, вообще есть там определенное количество слогов, то есть там они не бесконечные. Ты их тоже в самом начале учишь, ну, как алфавит, получается, есть тоже mm -hmm. определенные произношения, вот связки вот этих слогов, и потом они у тебя складываются в единую картину. Ну, я так представляю, вот, наверное, русский алфавит, там 33 буквы. То есть в, рус... ну, вот в русском языке слогов больше очевидно, да, комбинации вот этих? Mm -hmm. Ну, то есть, невозможно же назвать так по памяти все слов. Ну, мне кажется, да, как будто бы больше возможно. Ну, это вот интересный вопрос. Исследованием попахивает. Ну, все, дурацкие вопросы закончились. Окей, иначе ты начал заниматься одеждой. А вообще, как ты почувствовал, что специалисты со знанием китайского языка не востребованы? Или ты тоже проходила собеседование, ты пон... или все зависит от зарплаты, на которую ты претендуешь? А... Мне почему mm. кажется, что если ты знаешь китайский язык, ты как бы ну, нормально быстро найдешь работу. Ну, смотря какой у тебя уровень китайского. В моей как бы, вакансии это не было приоритетным, то есть это было плюсом, просто у нас достаточно. Много людей задействовано во взаимодействии с поставщиком, и сами поставщики там достаточно крупные, они умеют по-английски разговаривать. Какие-то там суперсложные вопросы, да, можно там на китайском решить, позвонить, поговорить, и тогда они, ну, не знаю, даже будут рады, наверное, то, что вопрос решается на их языке. Вот. А, но есть какие-то определенные да, вакансии, где именно китайский в приоритете. У нас есть также байеры, которые по материалам, они закупают именно ткани. Mm -hmm. Вот у них китайские, потому что они часто общаются с небольшими фабриками, а даже с рыночниками какими-то, которые не знают английского языка. Вот у них это ну, главное было, то есть знание китайского. А так, если смотреть по рынку, ну, вакансий в целом много, да, но не знаю, это... Зависит еще от специфики, куда ты хочешь пойти, потому что есть всякие там э, производства каких-нибудь станков или что-то такое. Ты там тоже должен хорошо разбираться в терминологии или какая-нибудь медицинская направленность. Тоже нужно прокачивать свой язык, а это... Как Это ты смотришь на сложно. свою карьеру дальше? То есть у тебя, ну, понятно, что сейчас все хорошо, платье, любимая работа, но у тебя в целом есть представление, что ты хотела бы, например, менять место работы, менять деятельность? Но ну, на данный момент нет. Хочется развиваться в своей нише, дальше как-то, не знаю, взаимодействовать со своей командой, прокачивать там свои навыки. Но есть такая как бы небольшая мечта, что-то свое. Свой бренд. Сделать. Но не, я бы не, не говорила так громко, что бренд, ну, бренд возможно, одежды. какую маленькую линеечку там, что-то такое. Потому что, когда ты в этом находишься, немножко разбираешься, уже не немножко даже начинаешь разбираться и думаешь, а почему бы я там не могу заняться самостоятельно. Но на самом деле... Я все больше и больше в это погружаюсь и понимаю то, что там нужно собрать тоже отдельно свою команду. То есть один, это достаточно сложно будет все реализовывать. Но, возможно, в будущем. Ну, это вроде бы естественный такой ход жизни. По ну, работу да. посмотрел, понял, да. что ну, я тоже так могу и создаешь свое дело. Ну, да, да. Окей, ну, значит, о будущем не говорим, тем более мы назвали текущее твое место работы, как странно будет, да, рассказывать, ну, у меня в планах уволиться, в планов-то их нет, это классно. Расскажи, чем ты еще занимаешься, помимо того, что ты вот работаешь байером и варишься в мире моды и одежды? Ну, я еще занимаюсь спортом, занимаюсь бегом, бегаю на регулярной основе, ну, как, немножко из-за травмы, я выпала на пару месяцев, но сейчас планирую возвращаться. Бегаю с тренером по плану, и ну, это такая как бы для меня уже рутина. Но для тех, кто там, не знаю, следит за мной там, в инстаграме, все пишут, вау, как классно там, потому что летом, весной я встаю в 5 утра, куда-то бегу, и это почти каждый день. Но для меня это уже как часть... А ты еще стримишь, да, это параллельно? Ну, не не стримлю, просто там в сторис выставляю, то, что ой, я побегала. Вот. Рассказываю. Угу. Ну, это классная, кстати, такая пропаганда здорового образа жизни. Многие, ну, медийные такие, всемирно известные личности, если на них подписываются в соцсетях, они сейчас тоже в сторис выкладывают, как они бегут, просто бегут. И их поклонники смотрят, такие, ну, я тоже должен бегать, значит, это классно. Вот, ну, да, я могу здесь проагитировать, может быть, кто-то заинтересуется. Я бегаю еще с командой, возможно, там, многие знают бренд здорового питания «Байт». Вот, и есть команда беговая, которая в скором времени для всех будет открыта, по четвергам в Лужниках можно будет приходить, бегать, ну это просто интересно пообщаться с такими же людьми, которые заинтересованы там, в здоровом образе жизни, на самом деле, когда ты начинаешь вот регулярно бегать, ты в какой-то момент подсаживаешься на эти эмоции, на дофамин, который ты после тренировки получаешь, и... Ты уже такой помешанный на беге, обсуждаешь там часы, кроссовки, забеги ближайшие, сколько ты планируешь пробежать в этом сезоне, на какое время. Вот, это затягивает. Угу. Это ну, то, культура возникает. Да, да, этого. вообще беговое сообщество очень классное у нас в Москве. И ну, все открыты, все общаются между собой. Сейчас очень много там, кафешек устраивают, какие-то тоже... Беговые мероприятия, то же самое Rebellion по воскресеньям, там длительные пробежки устраивает. Это классно, можно собраться, пообщаться. Mm -hmm. Я ну, как бы не знаю, почему в МГПУ еще нет бегового сообщества. Быстро. Создавайте а, вопрос. Я буду специально задавать дурацкие вопросы да. сегодня. А, вообще вот эта история пробег она, ну, понятно, с точки зрения здорового образа жизни, да? А в целом вот сам бег, он что дает? Ну, понятно, что человек бегает, физическая форма хорошая. Надо же утром бегать. Ну нет, почему? Вечером думает, тоже можно бегать. После работы? Да. И это как бы даст больше сил? Ну, это тоже повлияет на физическую форму. То есть в целом неважно, работал ты весь день или не работал. То есть даже после рабочего дня, такой уставший, человек способен бегать Конечно, определенное количество. Конечно, да, да. Так. И потом Почему ты не? испытываешь удовольствие от этого. Да. Ну, как бы странно это не звучало, но... У тебя будет периоды, когда ты можешь сравнить, что вот, ты не, не бегала, и ты бегала. И когда ты бегаешь, ты говоришь, о, вот оно. Ну, вот сейчас, конечно, я только начинаю возвращаться в бег, но мне кажется, я соскучилась, засиделась. Не хватает э, такого движения, энергии вот этой. Окей, давай с полезного. -то. Вот с чего начать? Вот я, наверное, человек, который никогда не бегал. Для меня бег – это мучение. То есть я могу во что-то поиграть, спортивное там. Но вот бегать, но ну, есть ощущение, что бег – это такая прям вот, э, какая-то вот очень такая, ну, однообразная история. Ну, кто-то бежишь, еще это надо делать, что не спеша. Вот с чего начать человек, который никогда не бегал? Ну, вот если вот так, Таким отношением, то, что это не спеша, это вообще там не очень классно, это скучно. Лучше прийти в какой-нибудь беговой комьюнити, поискать там, не знаю, в Инстаграме, в Телеграме. Сейчас так там нужно, да, говорить? То, Мы что... сделаем, видимо, приписочку. Да, прошу прощения. Приписочка появилась. Вот, поискать какие-то комьюнити, выбрать, что заинтересует и прийти... Кстати, по пятницам НСНС uh, бегают. Uh, небольшой такой кружочек. Uh, на Добрынинской, вроде бы, они бегают. Вот там веселые ребята. Они после могут потусить, даже, может быть, выпить, потанцевать. Вот, может быть, такой бег зайдет. А начать. Как-то по мне это видно, да? Но, не Значит, знаю, видно, просто. что вот тебе туда. Нет, ну а, каждому а вот, свое. А, а, а вот ребята бегают, то есть это несколько человек бежит. Или это много человек бежит? Это даже много человек бежит, да. У тебя тусовка такая. В тусовке да. веселее. Да, в тусовке веселее. Можно начать с тусовки. Но ну, можно попробовать, конечно, одному, но не факт, что это зайдет. Сразу, угу. если вот с таким отношением. Вот, нет, нет предположим, у меня нормальные отношения. Все, я такой, я уверовал. Бег – это классно. Бег – это круто, бег – это вау. Я такой хочу бегать. вот Мне как первую свою пробежку организовать? Ну, надеть кроссовки. В первую очередь. Посмотреть, какая погода будет в этот день. Если прохладненько, то немножко утеплиться. Но не слишком, потому что может быть жарко достаточно. Ну, первая пробежка, мне кажется, это там, километра два-три. Это уже будет даже достаточно. Два-три километра? Ну, это не так много. Это, может, минут 20-25 займет. Так, значит, два-три километра, это два-три километра. Это какое же расстояние? А вот а ты пешком шла от ВДНХ? От а, да. Это вот примерно два-три километра, Да. Ну, да, да, ну да. я вот не считала, ну, может быть, да, 3 ну, километра, наверное, да. Не, ну это нормальное расстояние, ну, это да, я пробегу. не, не так далеко. Я, конечно, далеко. могу не добежать, но все. Так, то есть я первый раз бегу 2-3 километра, следую, и, ну, в среднем темпе, да, так, или спокойно? Да, так. спокойно, нужно контролировать свое дыхание, чтобы, ну, можно даже с кем-то и разговаривать пути, тогда ты точно не убежишь быстро. Главная ошибка новичков это то, что они начинают бежать очень быстро, на все деньги. Просто я полетел, и ну, это очень большая нагрузка, нагрузка на сердце, если ты раньше особо не занимался спортом и не бегал. Вот поэтому потихонечку, не спеша, чуть-чуть размеренно, можно музыку послушать, можно подкаст там, ну правда за 2-3 километра особо, мне кажется, пару песен так послушал, Почилил и... Ну, вот так постепенно, два раза в неделю, потом еще добавляешь. А, два раза в неделю всего лишь? Ну, можно, а потом... да, с двух начать. Потом добавить еще, если понравится. Потом в какой-нибудь... Какой можно вообще задаться какой-нибудь целью. Например, очень много сейчас забегов же у нас организовывается. Выбрать какой-нибудь забег. Ну, например, 10 километров. Не надо сразу там начинать с марафона. Я подготовилась к марафону, да, там за полгода. Это... Ну, такая Марафон амбициозная. Это 42, вроде бы. это 42, это очень амбициозная цель. И это один два, раз, это 21 раз по два? Да. Ну, то есть да. от ВДНХ до Мгпу даже представить себе сложно. Ну, нет, это, это скучно так бегать. Хотя очень. есть люди, которые там 24 часа бегают, там по 100 километров бегают. То есть... 100 километров бегают? Да, да. Есть такие у меня знакомые по 100 километров. Ну, им в кайф. Но я больше люблю там 10 километров или 21, чтобы выложиться на время, угу. на максимум. Ну, ты в целом сейчас сколько сама бегаешь? Ты каждый день бегаешь? Ну нет, не каждый день. У меня есть три тренировки на неделю. Ну, пока что там 20 километров в общей сложности в неделю. И это так по-нарастающей. То есть в какой-то момент ты выходишь там на пик. У тебя, допустим, я не знаю, бывает не знаю, 60 километров за неделю, и ты вообще в супер крутой форме готовишься к какому-нибудь забегу. Вот. А бывает, что надоедает бегать, ты говоришь тренеру, там, давай поменьше. А в целом эта история как работает? То есть мы себя нагружаем, нагружаем, бегаем, бегаем, даже в конце рабочего дня надо пойти побегать. И когда, например, наступит какой-то день X, очень сложный, такой тяжкий день, где ты работаешь с 9 утра до 9 вечера, то ты его лучше переживешь, просто потому что ты физически Конечно, готов, да? да, да, конечно. Вообще любая вот такая нервная нагрузка какая-то, мыслительная, умственная работа, это тоже тренировка. Это тоже нужно учитывать. И восстановление – это самое важное в результате, который ты хочешь достичь. То есть нужно не только тренироваться, нужно и качественно отдыхать, спать, там, хорошо питаться и так далее. Ну, я, конечно, вы, выключу простого дурачка сейчас. На самом деле, когда ты даже ходишь, когда ты же ходишь э, если пройти минут 15-20, так хорошо идешь, идешь, идешь, даже как-то мозги на место встают. Да, Есть да. такое прибеги, да, тоже? Да, но для некоторых это ну, бег как медитация. У меня тоже бывает такое то, что там у меня нет запланированной тренировки, у меня был какой-то вот сложный день, я не могу решить какую-то задачу, я просто ухожу чуть-чуть побегать, не говорю тренеру. Да, молчу, потому что там лишние километры, это потом скажется на восстановление. Но я так проветриваю голову. Бег с тренером – это вообще прям серьезно? Ну, это не сказать, что серьезно, но, скорее всего, это помогает быстрее достичь какого-то результата и безопаснее. То есть, если ты сам, ты не всегда знаешь, сколько ты сможешь там выжить из себя. Или где-то наоборот, ты боишься чего-то. Бывает такое то, что хочется быстрее бежать. А у тебя, ну вот, кажется организм, что он не может быстрее бежать. А тебе тренер говорит, он смотрит там все твои прошлые тренировки, анализирует и говорит, нет, ты можешь, ты просто вот в голове себе сказала нет. И поэтому не двигаешься дальше. Просто вот отпусти ситуацию, не смотри там на часы, не смотри на цифры и беги. И вот как, какая-то поддержка чувствуется. И тогда ты действительно выкладываешься. Ну круто. Расскажи, что еще в твоей жизни есть интересного? Значит, ты бегаешь? <свят> Бегаю, много работаю, yeah. но хожу на какие-то выставки, мероприятия, общаюсь. По большей части, вот, мне кажется, общение завязывается все-таки на беге, на вот этом комьюнити, потому что. Бегун-бегуна видит издалека. Мы yeah. там смотрим на кроссовки, такие, о, ты бегаешь там, или часы увидели, о, ты бегаешь, и все. И обсуждение там на много часов, потому что даже в путешествиях куда-то там я еду, все равно все сводится там к спорту, к бегу. Ну, короче, бег из такого узкопонимаемого средства достижения здоровый образ жизни становится образом жизни. Да, да, да, да, да. Ну и бывает такое часто сейчас, что после бега все переходят в триатлон, хочется чего-то большего, хочется там попробовать себя и это когда плаваешь. Это плаваешь, ездишь на велосипеде, да, и бежишь еще. Да, да, вот. да. Это У нас классно. один из директоров нашего института, вот, спортивного института, Александр Страдзе, он Iron Man. Да, вот да, да. Самый. да, да, да. Он... Это круто. Всегда в числе победителей в своем возрастной категории, в своей, да. И там ну... какие-то цифры заоблачные, там, значит, бегает, километры, плыть, велосипедом там, когда складываешь все эти километры, господи, я столько своей жизни не находил. А тут человек это за один день все делает. Невероятно. Да, но это круто. Я бы когда-нибудь... Хотела бы попробовать, но у меня как бы проседает плавание. Я вообще. Надо боюсь. уметь плавать, да. Да. Боюсь глубины, боюсь вот этого всего. А велосипед, ну, это попроще. Угу. Периодически вот катаюсь тоже. Ну да. да. Скажи, пожалуйста, чем еще занимаешься? Вот, какие еще есть интересные? направления. Может быть, вспомним опять же университет. Были ли у тебя какие-то, например, кроме учебы увлечения в университете чем-то заниматься? Про Юлю вспомнила, может, ты проявил крисов, вспомнишь? Да, конечно, мы nice. танцевали. Мы как бы вместе начали э, Runaway, uh -huh. танцевальная а, команда, команда, команда да, была, танцевальная да. команда Юля как бы подхватила вот эту инициативу, я тоже была как бы в первом составе. Было классно. Мне прям очень нравилась вот эта деятельность э, вне учебы. Я постоянно каждый там перемене летела на минус первый этаж, чтобы порепетировать. Э, но, к сожалению, э, мне кажется, я ну, не добрала чего-то из вот этой деятельности, потому что ну, китайский язык, он все-таки обязывал учиться достаточно много и присутствовать на парах, хотя хотелось там и поорганизовывать какие-нибудь мероприятия. Mm -hmm. Жалею то, что не попала ни разу в шосса, хотя была наслышана. Это осенью, кстати, будет шоса, говорят, можно. Можно, да. Да. Возьму отпуск, съезжу. А ты это как чувствуешь? Тебе просто а, как бы вот это неприятно, в том ну неприятно вспоминать, что ты не попала просто потому что ну как бы хотелось вот этой тусовки или ты понимаешь, что какие-то вот навыки не сформировались или ты чего-то вот могла бы получить такого секретного там, что кто-то получил, ну, а ты нет? Не могу сказать, что что-то секретное там бы я получил, Наверное, людей какую-то вот эту атмосферу. Вот эти тусовки, какие-то воспоминания, потому что, когда ты смотришь на ребят, вот, на той же встрече выпускников, когда мы вспоминали uh -huh. и танец, танцевали там, и все вот это вспоминали, ты видишь вот эти, вот эти улыбки и ну, как, понимаешь вот это чувство, когда ты был там, ты участвовал. Это было так классно. Тебе есть что вспомнить? Вот это, наверное. Ты была на этой встрече выпускников, да, которые да, выпускники да. вне учебка, да? Да. А, кстати, как у тебя вообще мнение? Так честно спрашиваю, вот по поводу вот этого вообще проекта ассоциации выпускников. Вот тебе как выпускницы вот, на ну, подкасты отозвалась, да? Тебе интересно записаться. Как ты думаешь, какие вообще проекты могли бы быть у выпускников с университетом? Ну, чтобы выпускники сами искренне возвращались в эту историю? и продолжали быть в университете? Ну, мне кажется, было бы круто устраивать какие-то мероприятия типа Public Talks, когда выпускники делятся непосредственно с учащимися своими навыками, которые они там приобрели в жизни, в работе, ну, как... Не знаю, -то, То есть, курсы. грубо говоря, собрать выпускников э, кафедры китайского языка, да? Ну, можно и... не только китайского, можно в целом всех. Э, не знаю, допустим, э, дать выбор учащимся проголосовать, mm -hmm. что они хотели бы услышать, что им было бы интересно, полезно, какие там навыки они хотели бы, не знаю, улучшить. Э, и пригласить вот ребят, которые могут это дать. Mm -hmm. Мне кажется, это было бы прикольно. Или ну вот, даже, может, в проектной деятельности это реализовать. Потому что я на магистратуре училась в высшей школе экономики, и там было круто то, что очень много проектов было. И преподаватели были реальные владельцы бизнеса или топ-менеджеры. Было бы круто сделать тоже... Такое вот с выпускниками. То возможно. есть по сравнению с бакалавриатом она такая была более практика ориентированная да, да, чем да, теоретически? Ну, да. человеческий язык надо учить. Как ну, я согласна, да. Там как бы много практики не добавишь. В... А тебе самой было бы это интересно делать, да, как выпускница? Мне было бы интересно, да, что-то дать практического, потому что, ну, не всегда... В в потоке вот тех филологических знаний ты можешь ухватить именно практики, какой-то реализации. Но мне кажется, ну, здесь нужно как-то анализировать еще, что внутри уже университета есть, потому что я знаю, у вас очень много всяких как, мероприятий, которые тоже обучают. Ну, есть спикеры, которые uh -huh. рассказывают что-то. Нужно смотреть, там, чего нет, что могут эти выпускники дать реально полезного. Ну, вот. просто это кажется такой простой историей, да, позвать выпускников, э, посадить их перед студентами, чтобы они рассказывали. Ну, рассказывали, но нужно, мне кажется, еще какую-то реализацию дать, чтобы угу. эти э, знания они остались. Нет, я без критики вот. говорю простой, нет, нет, я... то есть ну, да. все гениально Понимаю. просто, да, как известно. Да. да, это классно. Здесь же еще такая заложенная история, что они же студенты сейчас сидят э, с такой. Э, ожидания, mm -hmm. а выпускники как бы уже в другой стадии реальности, да, и выпускник точно себя помнит вот на этом месте, mm -hmm. ты же помнишь себя, да, каким да, ожиданием да. ты училась, и, ну вот ты сейчас рассказываешь свою историю, как бы она, ну, по-другому же сложилась. Или ты так прогнозировала? Нет, конечно, не прогнозировала. То ну, есть... почти все так отвечают. То есть все выпускники, кто уже работает там, сколько ты уже... Если ты закончила в 18-м, то есть уже почти 5 лет прошло. Или в 19-м. Мы выяснимо когда-нибудь. Ты вернешься домой, что в любом. Так, все-таки когда это было? Да, это классно. А вот если бы ты сейчас бы сидела перед студентами и могла бы им там дать несколько советов, типа ребят, вот это вообще ни в коем случае не делайте, когда вы учитесь», вот ты бы им что сказала? Хотя бы одно mm. правило какое-то такое. Мне кажется, я бы посоветовала немножко задвигать учебу, именно Правильно. оценки, и больше идти в практику, в какие-то проекты, даже во внеучебку, или искать какую-то работу, подработку. Да, не полностью забивать на учебу, уходить на пары, все-таки что-то слушать, потому что средний балл, вот лично мне, он ну, дал потом возможность поступить в хорошую магистратуру. Здесь как бы плюс был. Но гнаться за оценками вообще не средний стоит. Средний балл диплома. Да, То средний есть, когда балл. Когда я поступала, они да, смотрели твой да, диплом. Да, они смотрели мой диплом, смотрели мое портфолио. Mm. Да, И ну, решение кейса практическое там нужно было. Все-таки, ну, если хотите продолжать, ну, магистратура, она тоже, мне кажется, должна быть, зависит, конечно, от направления, если хотите в науку идти, то, конечно, там можно продолжать филологию учить, но если все-таки идете в магистратуру и хотите дальше как-то применять ее в работе, идите на практические направления, либо уже сразу идти работать по той специальности, которая нравится, но... Это, конечно, сложно, если ты весь бакалавриат как-то на практике не применял, никакие знания ни, нигде себя не реализовывал. Ты такой получаешь диплом. А что я? А кто я? Поэтому так не надо. Советую все-таки в процессе обучения что-то делать, как-то крутиться, искать, что нравится, что не нравится. Мне кажется, когда ты молодой, меньше хочется спать, как будто больше энергии. Поэтому... Должно. Но это известная получать. тема, когда человек жалуется, да. что у него времени ни на что не хватает. Потом ему говорят, слушай, тут надо работы сделать. И думаю, ну, три раза больше работы, он такой раз и е успевает делать, и потом опять... И это становится нормой. И опять да, умирает, да, да, он опять понимает, что времени да. не к нему еще работы. На... Ну это как типичный сотрудник на работе, да, который говорит, что вот, ну, у меня вот не даже, времени. Даже я сейчас смотрю на то, что я учил, ну работала полный день, училась в магистратуре, писала там диссертацию, не понимаю сейчас, вот не учась, как я вообще это успевала. Поэтому, если захотеть, в целом можно все уместить главное желание главное чтобы нравилось то что ты делаешь то есть твой главный совет такой когда вы учитесь подумайте о том я так может переф сильно перефразирую твою мысль когда вы учитесь подумайте о, подумайте о том а что вы будете делать получив диплом ну Потому что, как бы диплом вроде цель да да а цель достиг а дальше что ты будешь делать с этим диплом да мне кажется вот нужно на несколько шагов вперед продумывать и ну, хвататься за любую возможность, которая там подвернется в плане каких-то действий, какой-то работы, может быть, я не знаю, сейчас модно организовывать всякие съемки или что-то еще, попробовать себя там, или, не знаю, если ты учишься на лингвиста, ходить там в выходные, переводить что-то, ну вот как-то так. Мне кажется, придумали прям классный проект. Ты придумал, а я у тебя украду. Ну, и плюс беговое сообщество, это вообще класс. Просто можно вкинуть кино нибудь Побежали. Кинуть. А самом ли есть какая-то история про беговое сообщество? Вот в нашем институте сознания сознание, спортивное, типа, просто не так... Ну, грубо говоря, беговое сообщество, это не такой бренд, как Шесау. Да? Uh -huh, То есть вот uh -huh. Шоса, это как, yeah. а, -а, -а, а беговое сообщество, ну окей, есть люди, которые бегают, но из этого не получается какой-то вот такой... Фана не хватает, угу. потому что это делают профессионалы, спортсмены, да, ну спортсмены. Да. это вырежем, Мы, а они не понимают, что нужно делать не про бег историю, а про сообщество, они комьюнити не создают. Да, вот именно комьюнити, вот это самое ценное, мне кажется, шоса, это тоже как раз это таки... история про тусовку. Да, про тусовку, и вот бег тоже, ну для меня сейчас, это как раз таки тоже тусовка, где люди, которые какими-то своими интересами делятся, общаются и плюс как бы здоровый образ жизни. Угу. Вот. Ну Это когда они едут в за эмоциями, за тусовкой, да. а им там еще пять дней подряд материал наваливают, они такие, господи, еще и это здесь есть, и поэтому возвращаются потом таки потому что угу. ну, эмоционально, и бегишь то тоже самое, получаешь да, да. полезную историю, а еще и знакомство, общение. Да, а когда профессионал это делает, ну, это, кстати, это, возможно, вообще чисто университетская история, академическая, потому что университет же такой, он тормозной в этом плане, он очень медленный, mm -hmm. как институт, да, то есть вот когда приходят, наверное, люди из продаж университета работают, они же через месяц увольняются, mm -hmm. потому что они как ну, бы, ну, тяжело, потому что, ну, маркетинг уже быстрый, такой, mm -hmm. ну, чемпиарщики, да, да, да, да, маркетологи, да. они же такие четкие, а тут все как бы, преподаватели, профессор... и, как бы, такой, бф, все и люди уходят. И вот все варятся в своем вот этом профессиональном соку и... Ну вот на самом деле, если сравнивать там МГПУ и Высшая школа экономики, вообще вот действительно, это так МГПУ, он такой медленный, спокойный, размеренный, mm -hmm. а вышка, она просто вот так вот летит пулей. Yeah. И ты вот на парах реальная вот информация... Другая корпоративная это... культура. Да-да-да, и... получаешь то, что вот сейчас на улице происходит, и тебе сейчас это тут же дают, ты с этим работаешь, приходит там, не знаю... К нам приходили из Ламоды, из Кусвела, uh -huh. и ты прям вот руками копышишься в их работе, проект делаешь, это все защищаешь прям, ну, круто, не хватает, мне кажется, такого, чего-то практического. Uh -huh. Ну, это мы точно вырежем, Сережа. Да, да. Ланкина о том, почему вышка лучше МГПУ, в тайм прям такая вот почему вышка лучше. Настя, спасибо. Спасибо большое. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете.